Привет ребята, добро пожаловать на канал. Сегодня в ролике покажу вам одну интересную сделку, такую среднесрочную, знаете. Эта сделка у нас будет по инструменту EOS. Как вы помните в прошлом видеоролике я вам показывал то, что у нас EOS принес вот с одной сделки 828 долларов, это я торговал по стакану на Binance. Брал пробой локального уровня сопротивления. И потом я параллельно открывал еще одну сделку по инструменту FitFi. Там у меня была такая, знаете, среднесрочная сделка. Открывал я позицию в данном месте, стоп-лосс выставлял за минимумом и взял сделку 1 к 3. Сделка закрылась в плюс 830 долларов. И сегодня я хочу открыть еще одну такую среднесрочную сделку. Плюс хочу показать параллельно, как я вообще эти сделки нахожу, открываю. Потому что по скальпингу у меня много информации, а вот по среднесрочным сделкам почти ничего нету на канале. В данном случае монетка EOS. Это монета в последнее время в игре. Она хорошо растет, хорошо двигается, хорошо работают боковики. У нас был хороший рост. Далее у нас тут образовалась проторговка. Этот пробой мы с вами отрабатывали, где заработали 830 долларов. Здесь у нас появляется вот такой вот боковик, вот такая вот расторговка. Я лично думал, что мы будем сносить стопы вот за этой вот проторговкой, но пока мы эти стопы не трогаем. Поэтому я могу предположить, то что все, что мы могли уже сделать сделали вот на этой вот коррекции здесь я открываю свою позицию в данном вот месте выставляю стоп лос за этот вот минимум, который у нас формировался здесь главное соблюдать соотношение риска к прибыли если я себе позволяю в этой сделке потерять 450-500 долларов то хочу заработать примерно 1500 долларов и так как со сделки по фи я забрал 830 долларов то даже если эта сделка на 500 закроется в убыток ничего страшного есть все равно то есть плюсе примерно на 300 долларов за данную торговую неделю в общем по этой ситуации, я думаю, все понятно, давайте вам более детально покажу по тейк профиту стоп-лосс, вот у меня стоит стоп-лосс на 1,675, это примерно 463 доллара и если сделка у нас заходит, то получается у нас профит 1471 доллар, один к 3 сделка, я бы сказал, ну почти 1 к 3, довольно таки грамотная, плюс тейк у нас довольно таки понятный, вот на границе вот этой самой проторговки. уже не буду ждать там до конца вот этих вот хайок кто его знает, погонят этот самый EOS, либо не погонят, вообще EOS долгое время лежал, я бы сказал так, на дне. Это такой своеобразный китайский эфир. Лично у меня EOS есть в портфеле, покупала я его по 2 доллара. Средняя цена у меня вообще получилась, но пока, как вы сами видите, находимся ниже 2 долларов. Вообще, EOS ждал, когда ты по 22 доллара, но что сделаешь? Рынок такой, все мы ждали биткоин тоже по 100 долларов, но так скажем, крупные дядьки играют против нас. Данная сделка, как по мне, довольно-таки понятная. Стоп-лосс, конечно, желательно было бы поставить вообще вот за эту вот проторговку, куда-то там еще подальше, но я уже тоже рисковать не хочу. Для меня ситуация понятна. Есть идея, если мы все-таки уходим ниже этого минимума, вероятнее всего мы пойдем обновлять вот эти вот самые минимумы. А если мы пойдем обновлять еще вот эти вот минимумы, ну тогда я не знаю, возможно у нас вообще уже э, там нарисуется вот такой вот какой-то нисходящий канал, мы будем по этому каналу там двигаться это для меня тоже знаете вот каждой сделке я уже повторюсь должна быть идея если идея ваш не отрабатывает все смирились ищем новую сделку какую-то новую идею в данной ситуации для меня все понятно посмотрим как это вообще сделка закроется потом эту же сделку я сразу публикую себя в телеграм канале не всегда все конечно публикую не всегда все успеваю и не всегда все помню потому что же столько информации в голове держать Вот знаете если там кто-то создал канал он дал там кто-то его другой ведет я стараюсь все это делать сам чтобы информация все-таки как изначально была от меня так и до сих пор была от меня также у меня открыт еще лонг на бирже кукоин там на 400 долларов насколько я помню по мраже ну потом это если что вам покажу на KuCoin у меня take профит стоит на отметке примерно 1767 там я планирую забрать 500 долларов к своей сделки но с этой полторы есть суммарное все это закроется ну, будет вообще круто и получится заработать около 2000 долларов э, с одной идеи с одной торговой ситуации дальше уже можно знаете не сидеть не скальпить там ты просто нашел одну позицию заработал и целый месяц короче может не работать это конечно шутки каждый день я стараюсь работать не каждая сделка положительная получается ну посмотрим что из этого сетапа у нас получится Ребята, почти целый день с момента открытия данной сделки я уже лег спать, поставил себе уведомление, чтобы если что там проснуться, как-то посмотреть на эту сделку, и я просто сейчас ее уже решил закрыть один к одному. Да, планировал закрывать один к двум, один к трем, но я вам скажу: просто когда у меня открыта сделка, я немного плоховато, все-таки сплю, можно было просто выставить без убыток, сидеть, ждать, но я такой, знаете, проснулся, у меня сработало уведомление. Я подлетаю к ноутбуку, думаю, сейчас быстро разберусь. Тут, короче, как-то то ли путаю кнопки, то ли что просто беру, закрываю на Байбите позицию, потом также закрываю позицию на кукооне. На Байбите у нас получилось заработать 502 доллара, как я бы, бо... даже 505 долларов. Тут я закрывал на отметке 0.748, планировал закрывать на отметке 1.818. Вроде бы, как я помню, там бы я заработал полторы тысячи долларов. Да, заработал. Грубо говоря, в 2-3 раза меньше, чем планировал. Но, во всяком случае, закрыл сделку 1 к 1, и уже, так скажем, неплохо. Потому что, как бы, целый день тоже прошел с сделки. Сами видите, как у нас цена ходила вот целый день. У меня стоп стоял, как вы помните, 1,675. Насколько я помню, был стоп-лосс, а цена ударила 1,677. Два пункта, я бы закрыл эту сделку в минус. Сейчас EOS начал очень хорошо расти. Просто посмотрите, сейчас, конечно, у меня такое небольшое даже на этом движении я уже мог дополнительно еще долларов 500 заработать Если еще и учитывать Кукоин, так вообще мне сейчас немного обидно Потому что я планировал закрываться здесь на отметке 1.760 Тут бы у меня как раз было уже 1000 долларов Из-за того, что я закрылся немного раньше руками, где-то вот в этом месте По прибыли я не дотянул Я, главное, сижу, такое объясняю, говорю, вот тут закрываюсь Потому что там то-то, то-то, сейчас, конечно, вам это все вы уже рассказать не поверите но у меня был записан видеоролик Я когда ложился спать поставил на запись видео И тут четко видно то, Что вот да открыта та самая позиция Но только как я уже более менее Крепко уснул Начинается вот такой вот хороший рост Тут у меня срабатывает уведомление Я быстренько подлетаю уже к ноутбуку чтобы вы понимали просто, что тут было или на самом деле открыта позиция. Тут я закрывался в 600 долларов, но каким-то чудом закрылся в плюс 500 всего лишь долларов. Также вот параллельно показываю сделку свою на Кукоине. И на Кукоине закрывался в плюс 450 долларов, насколько я помню. Вот, беру, выставляю 100%, подтвердите, ввожу свой торговый пароль и закрываюсь в плюс. Сколько тут? 470 Долларов. Я сразу еще свой торговый пароль ввел, думаю, что за торговый пароль? Я такой спросой я вообще ничего там э, толком не понимаю. Пока ввел этот тот, торговый пароль, уже тоже сколько времени прошло. Ну, сами видите, 450 долларов тоже с этой сделки у нас получилось забрать. Тут еще какие-то выскакивают уведомления, я вообще не понимаю, что это от меня хотят. И потом я только разобрался, что надо отменить все эти вот ордера и... Только потом я смогу, короче, по рынку закрыться. Я говорю, сейчас, конечно, такое вот фома внутри есть. То, что, ну зачем ты, Максон, выходил? Все же было четко, типа, зачем было вылетать? Ну, уже как есть, как есть. Потому что я тоже, знаете, сплю. Хотелось так более-менее... Ночь, нормально уже спать, это тоже когда сделки открыты, приходится немного просыпаться, чтобы вы понимали, вот на самом деле у меня стоял один уведомление на стоп-лосс, чтоб я просто проснулся и что вам рассказал, то что вот, получилось получить минус, все, как бы, хрен с ним. Либо стоял уже вот здесь вот уведомление на 750, надо было просто себе уведомление повыше ставить, звонит уведомление, я уже так более-менее уснул, думаю, ну блин, наверное, вероятнее всего минус, потому что, ну как, мог пойти-то Быстрый рост и плюс там цена уже так долго колеблется снизу, там ну, вероятность пробоя прям вообще высокая, также ребят. Хочу вам напомнить то что все свои сделки открыто публикую в телеграм-канале. Каждый человек может зайти посмотреть, что я торговую в режиме реального времени. То есть, да, я тут четко показывал свой риск менеджмент, что я тут пытаюсь забрать, но блин, на деле, вот видите, не знаю, что тут мной двигало, я не знаю какого хрена я тут закрывал. Поспешил, ребята. Короче, немного всяких делов натворил вот есть у вас идея все просто придерживайтесь не надо там кипишить что-то там думать я вот на кипишил видите только воды блин на баламутил но в целом и так неплохо в целом и так неплохо то что тут у нас по реализованному 500 там у нас почти 400 хотя блин мало быть два раза больше вот это вот хомячая жилка внутри знаете она у каждого есть Понятно, что типа постфактум Говорить легко, все мы такие постфактум Крутые, все мы там можем Кому-то что-то посоветовать, а ты покажи Это все в реальности, как у тебя там Все получается Это совершенно другое Все, ребят, всем большое спасибо за просмотр Всем удачи, всем профита, если ролик вам понравился Не забудьте поставить лайк, поддержать это видео Чем только можно Всем удачи, всем профита, всем счастья, мира, добра И всем пока